О, что вы шумите, полбесы? Прекратите шуметь. Шумите тут. Сколько Ой, нам и... тут сидеть? О, привет! Да, спасибо, что... Стойте. Мы вам скинем помощь коммунитарную. Ну и когда нас, да, и посидите сто лет? Ай! Ты бал. Дай, пожалуйста, кирку. С кем там? Если она у тебя еще жива. Серьезно? Дай нам блоков. Мы вам поможем. Я помогу когда-нибудь. Угу. Все, пока. Я шучу, Нати. Нати, ловите. Мы ну, вот тут пока проломаем. Нифига. Давайте, О, давайте. Вот О, давай, давай. Тут, как дальше, вот тут собирайся. Вот. Помоги им, блоки, блоки, блоки. О, о, вот. о. Молодцы. И теперь вверх. Вверх. Вы там забыли? Ну и ладно. Не умрет там. Надо ту фигню сломать. Я пока схожу сломаю. Вы там посмотрите, что наши дома целы. Сломаем. Не хочу снова второй раз там оказаться. Так, а теперь самое главное. Тики, давай. Какого красивого Как статуя стоит. Mm. О привет! Ну, он как статуя стоит и все. Он добрый. Либо он еще не активирован. Yeah. Его, наверное, кто так? Он активировался, как, наверное, маюры или кто-то его активировали. Что На, огонь голове. не бьет? по голове. Поезд замедления это. нас вообще даже, даже, даже, а нет, ударяет. Ладно, привеличил то, что не бьет нас. За Есть... Супер шанс. <реклама> давайте, давайте. Обманул нас этот урод. Поймал и обанул, что там дома уже взорвались. не нас. А... Жители города. Вы слышали про них? То, что их поймали. Поймали людей. Ну, я говорю, их поймали. Да, мистер Баба, почему не спас? А он свои дела, да? А здесь спасать нету, где. <связать> так, вот это мы. <связать> это мы компьютеры заберем. У них 100% что-то есть. Мистер Бах, ты что, шалел тут нового облака вырывать? Так. Машник, прием, Твою книгу заклинаний воруют. Так, все, мы тут <связать> потыбзили. 100% в этих где данных что-то есть в этих данных что- то есть сто процентов потом мы это соберем потом заберем компьютер посмотрим что там скрывается что там какие-то личности тайны Давай, там как-нибудь слушай слушаем На, мне тут есть. ты да там поищи может, там будет еще информация. Так, все. Так, заходим, закрываем. Дитрансформат. И я... Так, теперь тут надо прибраться и сделать у меня компьютерный офис такой. Так, вот это мой. Как? Так, ковры, во-первых, сносим. А я... Все, все на мусорку вот это. Кроме кровати, конечно. Так, это все на мусорку. Мам, где ничего не закрыли? Не стоит, что... ну, так, это мне выкинуть на мусорку так и на мусорку мы скидываем это скидываем все берем это пока что и пойдем наверх стоп так в другой стороне подорожало понимаю Цены подняли. Кризис. Кризис, цены. ты ничего не понимаешь. Извините, цены нормальные я буду, буду скаивать в магазине. Да их можно было купить, а сейчас один макрон одна тысяча, а звонас микрофон мя, макронов. Вы что то их готовите вас секретному э, рецепту? Да, у них там. Одна тысяча. Рецепт вообще. Надо поменьше. Так, все, мы тут очистим. Так, здесь как мы сделаем? Раз, два, три, четыре, пять, Такие столики. Кто такой? Кто это? собаки. Собаки, что ничего вот так вот так я примерно сделал даже я еще себе, если она не, цены. так сходим в магазин Но больше... здравствуй мама привет одни тысячи это бы сейчас съела бы на обед. так ты смотри мы сейчас на тортике еще поднимем давай попробуй ты какие-то съем давай а мы сейчас на тортики попробуем, это, Попробуйте, короче, тут надо поднять, да, на. ладно, я шучу, я шучу, я... шучу, шучу, я... смотри, что делаю. Поп... ну надо точно поднимать, короче, завтра сегодня поднимать шесть. на 6, на 6 тысяч, я тебе сейчас ем на 6, на 6, на так, только ну вернул быстро. Гом поставил, у тебя три секунды. Что Скотина. Ломает. И... Я ломать буду. Так. Да. Мештавтримам цены на тортике. Не слишком, а, а слишком дешевый. Ты посмотри, просто 16. Слишком, Ты слишком дешевый. Дешевая, дешевый, вообще. Так, будут тортики сейчас этого? Типа, реально повыше цены сейчас. Да я не все уменьшу, уменьшу завтра, через год. больше нея по одной тысяче, все по 16. Привет. Ты застрял? Да я его изначально. Пойдем когда-нибудь. А да. ну. На. Все, мне пора, я домой приду, от меня. Нет, Убил э тупицу. не поднимем Почему цены я на чувствую? тортики завтра поднимем Сейчас я вас подниму. на макароны Ой, поднимем как? тортик будет стоить около 6000 6000 для тортиков это нормально Добрый вечер, вы здесь? Нет, дома никого, оставьте сообщение после сигнала. Ага, делаем. Всё, а... цены. Нет, я не буду умываться. У вас Нет. Будем. Нет. Да. Телепорт... Я да. Нет. Я нахожусь в Тайфоке Нет. Нет, ну, да. повышение, только повышение, все. Сейчас повышение. Да отстань повышение. отстанет меня, тупица, наглая нахалка. А все, а все, да. а Наглая, наглая, просто женщина наглая. Все никак. Сайм. Все, я повышаю цены на тортики особенно. Вы зажрались. Иду тортик. Скажу сейчас Сабин. Сабин Чан. Куда? Сабин Чан. Ага. -а. Сабин Чан сейчас а -а -а. скажу, чтобы она на тортике повысила цены. Ах, я прям я сейчас... Иду. Это, Это Таня. Алло, да, я на связи. Так, все, иду говорить, потому что меня избивают. Да, слышишь? Да все, все, все. А? Я иду уже говорить. О, вот и проваливай. Всё, я... не я сплю.